У нас есть четыре пуда транквилизаторов, и мы собираемся взорвать эту игру. Знаете, если говорить об играх, то моя любимая это, пожалуй, Мороуинд или Tekken 3. Я никогда не могу определиться. В одной можно использовать лошадь, подручные средства, в другой можно комбинировать приемчики, удар ногой, удар рукой. Это очень приятно, когда у тебя, знаете, там почечная недостаточность или какие-то жизненные неурядицы. Там э, девушка решила, что ты кабель, или там парень решил, что ты Маргенштерн. В любом случае всегда унывать не стоит, надо просто немножечко собраться на бреолининце и пойти на тусовочку. На тусовочке, сразу заметьте, вот, центровую такую девочку, подходим к ней и говорим, «Эй, чика, я музыка». Если девочка реагирует отрицательно, то постарайтесь на какую-то джазовую импровизацию перейти. То есть это всегда, вот, например, мне помогает диалоги. Если диалог куда-то не в то никто, русло заходит, то я сразу... И обычно всегда в какое-то верное русло переходит разговор. Здравствуйте, друзья, здравствуйте. Такое небольшое вступительное слово, просто чтобы вы немного расслабились, погрузились в атмосферу вечера. Вот сегодня тут много блогеров. Вот Мне сказали, что тут много блогеров, и поэтому можно нормально... Подняться по хайпули сегодня сегодняшним днем, вечером, утром, у, вечером в среду, после обеда мы приглашаем тех, кто отстал посмотреть батл, посмотреть батл. Репья батл ел. В общем, ребята, маргенштерн, маргенштерн где-то там, я не знаю, вот если вы увидите такую виходку сине-оранжевую, то знаете это маргенштерн или или какой-нибудь другой безумец. Вот видите Моргенштерна? Это игра «Вам найди Моргенштерна». Сейчас я буду показывать зал, а вы найдите Моргенштерна. Кто найдет первым Моргенштерна, получит один Моргенштерн Коин. Прямо сразу я перевожу Моргенштерн Коин вам на счет. Если вы найдете Моргенштерна вот в этой компании, в этой безумной тусе, вот видите, люди уже открыли водку, какие-то, я не знаю, Вообще атмосфера напоминает хоккей с мечом. Если вы когда-нибудь были на хоккей с мечом, то мужики как бы уже озябли и открывают водочку просто, чтобы согреться. Как бы без пузыря на хоккей с мечом делать нечего. Поэтому вот это сегодняшнее мероприятие очень напоминает какое-нибудь соревнование Кузбас нефтяник Или, ой, смотрите, смотрите, зажглись лампы, походу сейчас войдет Моргенштерн сейчас войдет Маргенштерн в помещение и возможно он нам на дудочке поиграет я надеюсь я надеюсь будет потому что вот я сегодня видел он уже э, флейту принес сегодня с собой трехсоставную и вот на входе он стоял вот, собирал ее скручивал как глушитель да на пистолет накручивал свою симпатичную флейточку вот друзья итак кто нашел Маргенштерна? пишите вот я скидывайте скрин и красным кружочком пометите Моргенштерна. Один Моргенштерн-коин. Перевожу сразу. Вот в новом антихайпе человек. Где твои кольца? Вот, кольц колечки. Все, ушел на поиски Моргенштерна. Конечно, один Моргенштерн Коин на дороге не боялся. Боя... Хороший вопрос. Кого боишься из блогеров? Я из блогеров опасаюсь только магистра Кадастра и мастера Спенсера. Вот это два блогера, которые на меня наводят ужас буквально. Ваня Светло потолстел, да, вот мы с Ваней обсуждали эту тему, он сказал, что-то вот я уже такой брюхатый стал, поэтому в ближайшее время на доску и снова заниматься сноубордом. Фалин переводится фистинг, запомните, друзья. Почему батл не на 140 бпм, потому что э, мы скинули 4 бпм, потому что Даня, у него сердечная недостаточность какая-то, и ему врач запрещает под 140 бпм наваливать, говорит только 134 бпм, 135 максимум, ну и то, если хорошо себя чувствуешь, вечером 130 бпм как бы включил, немножечко почитался и все, и на боковую, поэтому... Батл сегодня быстро довольно кончится, потому что у ну, Дани, Дани режим, он в 4 часа дня спать ложится. «Похуй, я в Белгород». Вот это новый мой будет трек, кстати, «Похуй, я в Белгород». Ну, это я так к слову. В общем, это не относится к теме эфира, это относится просто к клевой теме. Клевая тема, как ОСП-студио, понимаешь? ОСП-студио, это была реально клевая тема. И что-то я больше не видел никаких таких хороших там телевизионных шоу, в которых можно было бы нормально прожакотанить, да? Ну что, друзья, скоро начнется батл. Если у вас есть какие-то вопросы, я могу заспойлерить вам какие-то панчи из батла. Если, если вам это интересно, конечно. Если не интересно, то я могу просто перечислять свои любимые слова. Как, как вам? Смотрите, мои любимые слова. Пузырь, яйцеклетка, риск и филяция. Вот это четыре моих любимых слова. Можете использовать и где, но, ну где угодно. Но, пожалуйста, ставьте хэштег, любимое слово ⁇ Слава КПСС ⁇ и используйте это слово, пожалуйста. Я просто за соблюдение авторских прав. Если вы не воришка, как карлик какой-нибудь, то используйте слово и добавляйте хэштег. Ну ладно, ладно, друзья. Давайте со всеми с вами Господь, постарайтесь сегодня вечернюю молитву не пропустить, а я пойду по-настоящему батлить, понимаете, очень важно сейчас, я сегодня не за свою победу сюда пришел, не за деньги сражаться, я пришел, чтобы немножечко да, внести свой вклад в батловую культуру. Вот в этот весь баттл-рэп, который сейчас находится в не временах, поэтому я прежде всего за хороший баттл. Я хочу, чтобы сегодня все ребята показали хороший баттл, не забили, не забыли текст, не забили на текст и устроили настоящее шоу. Так что, ребята, Бернард Шоу, запомните. До свидания, гавнари. Здрасте. здрасте. Здрасте. Как вам японская крыса? Здрасте. здрасте. Любите нагиции? Да. Когда новый сезон Киргизский снайпер 4? Здравствуйте. Вы любите бирюльки? Здравствуйте. Ваша любимая марка кругицев? Здравствуйте. Джуба респект? За, здравствуйте. На каком батле самые большие уши? Как вы относитесь к Жарахову, который Эльдар? Отличный клип, у него клип, украл украл у него. Здравствуйте, как вам Фалин в этом, в паркуре, во всей этой штуке? Ёбни его, нахуй! Ёбни! Здравствуйте, вы на что-то намекаете? Здравствуйте, какой клип вам нравится больше всего у Птахи? Пероси, Леондоси.